Каждый химический элемент обозначается собственным химическим знаком или символом. В качестве символов, по предложению шведского химика Берцелиуса, были приняты начальные буквы латинских названий химических элементов. Так водород, латинское название гидрогениум, обозначают буквой H. Кислород, латинское название оксигениум, буквой O. Углерод Латинское название карбониум буквой С. На букву С начинаются латинские названия еще нескольких химических элементов. Кальция, кальциум, меди, купрум, кобальта, кобальтум. Чтобы их различить, Берцелиус предложил к начальной букве латинского названия этих элементов добавлять следующую букву названия.